Ну что ж, всем приветик, сегодня мы будем новую рубрику вести по игре 7 смертных грехов Японская локализация Рубрика будет называться либо новое начало, либо возвращение в игру, либо выживание на Японии Я пока еще не знаю, как я ее назову В любом случае, в названии вы увидите... Тег данной рубрики. Почему я решил перебраться на японскую локализацию? Да все в принципе очень просто. На глобальной локализации меня заколебало то, что шансы выбить персонажа низкие. Более того, я 2,5-4 месяца, я уж точно не помню сколько я подряд открываю эти баннеры, не выбивая одного СССР даже персонажа. И знаете, это достаточно сильно сказывается на желании играть. Более того, в игре есть такие моменты, из-за чего также не хочется играть на глобальной локализации, а именно отношение локализации к игрокам. То есть у нас сейчас на данный момент игрокам не дают возможность даже поднакопить ресурсов для новых баннеров. У нас выпускают постоянно баннеры, там лимитки и так далее. Это, конечно, все круто. Однако все-таки все нужно время для игроков, которые фри to play. Развиться в игре без доната все-таки хочется. И японская локализация в этом плане намного интереснее. Во-первых, она дает больше контента. Во-вторых, я даже после того, как создал вот этот тот буквально аккаунт, я сначала решил запустить его в видосик, как я его создавал, но в итоге решил, что. Как-то он не удался. Он у меня там через не удался, короче, поэтому вы увидите только начиная с этого видоса. Да, по сути, там, в принципе, ничего особо и не изменилось. Я просто собрал награды, быстренько прошел обучение, покрутил, выбил себе первых персонажей. По факту, получается, что первый персонаж Лост... Lost... Лост... Lost... Мелиодасу, демон Мелиодас. Вот таким вот образом он выпал, кстати говоря. Я очень в шоке был, что так вот сделали. То есть ты, грубо говоря, извините, на втором ранге получаешь 80 уровня персонажа. С фул пробуждением, которое открывается, извините, давайте на вскидку вспомним. Когда? когда мы первый раз проходим, по-моему, третья что ли глава, либо после Форт Салгареса. В любом случае, это не сразу мы получаем возможность пробуждать. А, нет, подождите, вру. Пробуждение у нас, по-моему, идет аж после друидов. Да, по-моему, в друидах у нас появляется возможность пробуждения. И вот у нас как-то, как вы видите, сейчас персонаж, извините, по фоллам, как говорится. Ну, разве что снаряжения никакого на него нет, но в любом случае, уже максимальный персонаж есть и можно играть. Далее. Что я еще хотел бы сказать по поводу глобальной локализации? Скорее всего, я буду заходить на, на глобальную локализацию, чисто забрать какие-то там награды, ресурсы и всякое такое. Однако видосики по глобальной локализации в ближайшее будущее пока что я не планирую. Я думаю, вы заметили, насколько я, так сказать, выжег сам себя этой игрой, и по факту, у меня мало того, что мало времени было, там экзамен и так далее. Плюс у меня еще ко всему просто игра не давала шанса даже поиграть в нее. На видосике. Не было контента, не было желания. Игра просто говорила, иди-ка ты нафиг стример, иди-ка ты нафиг ютубер, иди-ка ты нафиг Максимка. <laughs> как удобнее, так и придумывайте, что она могла сказать. Но в любом случае... Сейчас у нас вступление заканчивается, и мы начинаем проходить сюжетку. В принципе, с чего я хотел начать? С того, что мы будем просто проходить сюжетку, разговаривать там и так далее. По факту я решил, что видосики у меня будут следующего типа. Я буду на видосиках проходить максимальное количество мест, то есть максимальное количество каких-то миссий сюжетных и так далее. Буду рассказывать, чем я буду заниматься между выпусками, то есть там фарм Салгареса и так далее, но ну, чтобы сильно не отставать по своему прогрессу, мне же надо будет чем-то заниматься, вот я буду заниматься этим. Также, возможно, я что-то там буду выбивать и так далее, ну сами видите, извините, ваншот, просто фармить одно удовольствие будет этим персонажем. Что можно еще сказать? Ну, в принципе, факту вот делать все буду то же самое, что я и делал на своем том аккаунте, но с единственным условием. Мы будем проходить здесь сюжетку. Мы будем здесь проходить сюжетку на видосике, смотреть, что она да, как с самого начала. Посмотрим, как здесь на японской локализации быстро и удобно проходит сюжетка. Буквально, извините, одним-двумя персонажами, можно сказать. Посмотрим, как у нас здесь все пойдет. Но в любом случае, приятного просмотра, я надеюсь, вам понравится такой формат. Если вам понравится такой формат, пишите в комментариях, я буду очень рад вашей активности. Чем выше активность, тем больше желания моего снимать видосики по данной игре. Если у вас есть какие-то интересные э, идеи по тому, что я могу снимать, естественно, можете писать также в комментариях, я почитаю. Самое интересное, возможно, я даже реализую. Естественно, платные игры пока что под запретом для меня Почему? Потому что ресурсов для, для запуска там, платных игр нету Ни покупки игр, ни так далее Поэтому, если хотите, чтобы я какую-то игру там, потестировал и так далее, если она платная Вы можете по ссылке в описании задонатить мне Написать, какая игра Я ее себе куплю, установлю И следующий видосик после этого... Ну, относительно следующий, будет уже по поводу этой игрушки. Ну, а тем временем мы уже добрались до деревни. И первое, что мы здесь можем вспомнить, это то, как мы отравим этого бедного мальчика своей же стрипней. Что можно сказать весело? Весело. Ну, в любом случае, нам здесь многое чего объясняет Хоук. Все на японском языке, естественно, ни хрена не но мы примерно помним, что нам надо делать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. С самого нуля под подниматься по арене тоже не самое интересное занятие. Но в любом случае мы этим будем заниматься также на стримчиках, скорее всего, будет что-то вот в этом роде. Что-то мы будем делать. Наша задача сейчас приготовить. Что-то мы здесь приготовим. Курица с молоком. Никогда не готовьте такую хрень. Это ужас. Я один раз решил попробовать, что это такое, мелеодус такое <смех> приготовил. И уж извините, вот на вот это вот не похоже совершенно. Возможно, это у меня пропорции какие-то умудрился <смех> um, сделать неправильные, но в любом случае, в любом случае не советую. Я вам повторять за мелеодусом, Получится ужас, испортите все ресурсы, и в принципе не очень будет вкусно. <смех> А холка у нас, вряд ли у кого-то есть у ручной холк, чтобы взять и покормить его отходами. Что-то вот такое. Снаряжение надо будет еще зафармить, побегать. Возможно, мне даже проблем с, со, со снарягой не будет. Возможно, я даже не знаю. Возможно, не будет. Посмотрим, в общем, как из этого всего получится, что получится. 35-й, по-моему, ранг нам нужен для того, чтобы автоматическое прохождение делать, поэтому накопится очень много ресурсов и... И что можно еще сказать-то больше? Больше тайн нечего сказать. Накопится очень много ресурсов, и мы будем проходить, проходить там, качаться и так далее. В любом случае, что-нибудь да сделаем времени мы уже дошли до момента когда мы должны будем вытащить меч экскалибур грубо говоря как у нас там этого зовут зван я хочу поставить Зивана себе Не, почему бы и нет почему бы и нет давненько хотел поиграться the one escanor а тут у нас появился прям выбор использовать этого персонажа персонаж the one escanor реально прикольно это мой один из фаворитных персонажей в игре. Я не знаю, что у него тут делают умения. Ну, типа, я их не читал. Что у нас тут? Урон не получается на 0,8% за каждый хп, что ли? Или как-то так? Ну, что-то такое, короче. Что-то такое. И вот так сделаем. Бум. 20 тысяч урона. Бум. 12 тысяч урона на первом мотиво уровне ну вернее на втором получается уже третьем но в любом случае извините 20 тысяч урона без снаряги ну на, на данный момент запрещено использовать снарягу потому что типа ее нет и просто персонаж 50 уровня 50 уровень относительно того что он на 80 уровне разносит просто в пух и прах все я думаю, что это весело. Это весело. Потом еще репутацию у деревень надо будет делать. ну как много всего нужно будет делать. Зато кристаллики, зато кристаллики. С этого можно будет получить. Это очень круто. 30 кристалликов на дороге не валяется. Что мы должны купить? Мы что-то должны купить. Ну Давайте посмотрим, что нам предлагают. Вот это нам предлагают купить. Все? Да, все, наверное. Что мы еще должны купить? Мы здесь еще что-то должны купить. Что у нас здесь еще? А, вот это. Купим. И у нас еще вот эти баклажанчики. Вроде все. Вроде все, что нужно было, мы купили. Да, все, что нужно было, мы купили. Возвращаемся об обратно. Возвращаемся в таверну. И делаем опять какую-то хрень. Так как у нас бана же нет, у нас остается только делать нашим капитанам хрень полнейшую. Что аж даже Хоук вряд ли <laughs> захочет это кушать. Так, у нас тут обучение опять идет. Получаем все, что тут нам дают. Я не знаю, кстати, сколько видосик у нас будет по времени идти предварительно я закладываю, ну, минут 15, наверное, будет у нас идти видосик каждый. И наша задача, наша задача, сделать так, чтобы у нас хотя бы открылся инвентарь. Наверное, первая серия будет длиннее не, несколько, чем обычно, но в любом случае. В любом случае. Так, Хоук нам... Дает задание, мы его выполняем, снаряжение там и так далее. В общем, все хорошо. Что мы здесь видим дальше? Дальше у нас, по-моему, по сюжету Мериодос возвращает стрелу нашего вражеского героя обратно, так сказать. Показывает то, что он существует, он вернулся. И далее мы будем двигаться в поисках форта Салгарес. Зачем мы туда двигаемся? Да, ну, все просто, в принципе. Нам нужно качать персонажей. Конечно, у нас есть один персонаж, которого мы уже, типа, прокачали, и нам все хорошо. Но у нас же есть и другие персонажи, и нам их нужно качать. Поэтому, так, идем по сюжетке. Получаем тут персонажей и так далее... Фортселгарс. Откроется когда-то. Когда-то. Так. Отлично. Отлично нам предлагают воспользоваться нашим инвентарем. Значит, мы уже достаточно неплохо продвинулись. Сейчас нам все это покажут, объяснят, где что находится. А тем временем у нас есть целых 7 сундуков 7 сундуков эсканора у нас есть вот такие вот кодики я их специально подготовил себе и будем потихоньку открывать эти сундуки возвращаемся получили 10 тысяч золота и обратно возвращаемся давайте посмотрим open case так сказать сделаем вот у нас что здесь у нас здесь 10 кристаллов здесь у нас что Ресурши, ресурсики всякие еще ресурсы. Вот это неплохо. Вот здесь тоже, в принципе, неплохо. Но, в принципе, здесь у нас подвески. А еще вот эту. Это неплохо. Давайте откроем это все получше. Так, первый код. Открываем. Паум. Ага. Это же у нас пятый, да? Где у нас первый? Вот первый. Не туда открыл. Вот, отлично. Первый открыли. Следующий у нас семерки. Вставляем. Открываем. Халява, так сказать. Прилетел, почему бы не открыть? Следующий у нас вот такой вот код. Вводим его, получаем ресурсы. В самом начале, естественно, у нас будут проблемы с подвесками, но не такая большая проблема по факту, с... благодаря, в принципе, тому, что нам столько всего дают. Так, 5 хамеров 100 наковален. Действительно. Хороший подарок. Так. The one Escanor. Так. Еще подвесочки. Thank you all. Забираем. Забираем. Так. Отлично. Отлично лично с не туда и у нас остается что у нас остается последний код вводим его отлично 10 кристалликов в принципе что мы дальше должны сделать где у нас вот, вот он этот персонаж пробуждение вот нам пробуждение рассказывают про пробуждение. Естественно, мы должны сделать что? Вернуться обратно к нашему персонажу, которого мы хотели пробудить. А пробудить я хотел Луствейном. Естественно, какой дурак не будет Луствейна прокачивать учу. Так, опять нас гадики. кам а и так далее уже <связать> нельзя проскипать ну в любом случае протыкаем протыкаем так нам рассказывают здесь кристаллик дашь кристаллик <связать> Дай кристаллик. Отлично. Кристаллик далее. Возвращаемся обратно к Луствейну. В любом случае, нам надо было бы это все пройти. Э -э пробуждение. с звездочками. Все. Все сделали. Все так, как должно быть. Отлично. Lost Wayne у нас прокачан. Ох-ох ох. -ох, -ох. Как много всего. Да, да, да, да, да. Очень много. Очень много всего, что здесь говорится. Слишком. Чересчур. Так. Где у нас наш Lost -vent? Дайте нам уже его прокучать. Вот так отлично 50 уровня сейчас сразу суперпробуждение дашь сделать а что прикольно ну давайте дадим ему супер пробуждение честно я не помню что тут дает у нас супер пробуждение для lost война но давайте сделаем а... В принципе неплохо дополнительные статы получили Следующий этап у нас атаку, по-моему, и защиту дается. Так. Одеваем что-то. Хоть какие-то шмотки будут. Давайте быстренько пройдем его обучение. С кем мы здесь сражаться будем? Кстати, интересный вопрос. Кого-то мы здесь должны будем пройти. М -м Так, неплохо, реально неплохо. Так, ну давайте, давайте этого убьем. И давайте убьем, ну, потычем, по крайней мере, от этого. Неплохо. Очень даже неплохо. Уйта у нас 300%, 20% дополнительного урона. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вряд ли кто-то выживет, поэтому я сделаю что-то вот такое, типа. Форуканта! Смотрите, извините, 125 тысяч урона на э, первом уровне, ну, да, получается первый уровень, топчик, реально топчик, стабильно критует по всем, уважаю это. Так, еще и он будет повышать себе рейтинг умений за каждую, ну, за каждую проблему на себе. Mm -hmm. так ну ford selgarse естественно нам пока вход закрыт но да пока что у нас туда вход закрыт в любом случае меняем команду а, так а, хочу ли я тебя использовать хочу ли я тебя использовать пока не знаю так ладно в принципе, что я хотел сделать? Я сделал. Мы с вами дошли до момента, когда у нас открывается инвентарь. Мы с вами немножечко поговорили. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение, хотите ли вы, чтобы я э, снимал по японской локализации видосики. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока.